Учет всех доходов и расходов, там это Россия, это обман, страна там нестабильная, как в своих, так и в долгах компании, там они покрывают инфляцию, тогда да. сразу все станет ясно, куда все уходит. И, да, не учитывайте, вы тратите больше денег. Деньги приходят и уходят, а вам кажется, что их вообще нету. Привет, друзья! С вами финансовый директор Николай Ившин. Сейчас я расскажу, как управлять своими деньгами, чтобы стать финансово независимым. Выбросить все ложные убеждения из своей головы. Для этого подпишись на канал, ставь лайк и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А, на данный момент у меня есть достижения как в бизнесе, так и в личных финансах. За пять лет работы я основал свой сервис по учету финансов в SmallRP, также веду собственную группу ВКонтакте по управлению финансами, развиваю YouTube, развиваю сообщество предпринимателей. Ссылки на все это я прикреплю в комментарии. Мы внедрили более 300 управленческих учетов в разные компании, я развивал сообщество предпринимателей, помогал студентам увеличить свою прибыль в два или в три раза, ездил по городам с мастер-классами, на мероприятиях у меня было там 5000 человек за все время, составили более 5000 разнообразных финансовых моделей, ежемесячно я отчисляю средства там, в пенсионный фонд дополнительно, также насчет жены, в прошлом году я побывал в 6 странах, не останавливаюсь на этом. Я могу быть полезен для собственников малого и среднего бизнеса, для тех, кто погряз в долгах, как в своих, так и в долгах компании, а также для тех, кто хочет масштабироваться. Но главное для тех тех, кто хочет выйти из колеса белки. Поясню последний момент. Ваша прибыль может составлять 200, 300, 500 тысяч рублей, но при этом вы крутитесь как белка в колесе. Если немного сбавите темп, то ну, все моментально падает. Я вам помогу этого избежать. Сегодня я расскажу про убеждения, убеждения, которые влияют на наше мировоззрение и финансы. Например, я начал спрашивать мнение людей, стоит ли вкладывать деньги в, там, в негосударственный пенсионный фонд. Не отвечали, это все брехня, Там деньги сожрет инфляция, лучше там заработанные сразу тратить. Ну, там все обман а эти те самые ложные убеждения которые там ну ни о чем не основаны они там влияют на наше решение убеждение это то что мешает нам начинать там распоряжаться своими финансами это касается и бизнеса и личной жизни приду примеры да там Зачем считать, если там считать нечего? Вы и тратите деньги, но когда вы их да, не учитываете, вы тратите больше денег, деньги приходят и уходят, а вам кажется, что их вообще нету или очень мало. Я рекомендую вести учет всех доходов и расходов, тогда сразу все станет ясно, куда все уходит и можно это как-то трансформировать. Мне говорят, некоммерческий пенсионный фонд, да, там это Россия, это обман, страна там нестабильная, а прошлое заставляет ну, бояться, да, то, что потерять деньги. тебя обманут, все там, рухнет, разводняк, да, но даже если что рухнет, ничего страшного. будет там еще места куда я могу класть деньги я могу там окружить себя ну не одним там финансовым карманом а 25 ну да если это нужно также я откладываю деньги там на страховую пенсию в иностранную компанию можете даже да пофантазировать на что, ну, что мне отвечают люди на это все дело а пусть даже половина сгорит половина то что останется это просто там один способ сохранить свои деньги вычисляйте там тысячу рублей в месяц сумма малозаметная, а накопление пополняется постоянно а депозит да там он покрывает типа, инфляцию да там открывать депозит вы не только да там сохраняете деньги, но ну и получайте проценты, которые будут там, приятным бонусом. И даже если они не покроют инфляцию, вы все равно сохраните деньги, а не, ну, не потратите их на какие-то бесполезные штуки. Что еще у нас там есть? Рынок недвижимости, да, падает, да, там, ну, как бы, ну да, рынок недвижимости колеблется, но ну, на продолжительном отрезке времени всегда можно выиграть. Вы можете сдавать свою недвижимость и получать постоянный доход, либо в ней жить, да, там и экономить на съеме. Вот. Отдельная ипотека, да, разводняк, да, там, ну да, там, ну, проценты сильно высокие, да, там а многие люди просто не могут себе позволить. Там, купить квартиру сразу, можно копить деньги годами, а можно купить в ипотеку. И уже сейчас вы начнете экономить на сняме жилья, да, платить, да, там, ну, как бы платить больше денег, у вас появится цель закрыть ипотеку поскорее. Ипотека может быть выходом для многих, но из-за негативных убеждений люди отказываются от нее, да, там, ну, называя разными словами, там, страшно. Чтобы инвестировать, да, там, еще одно убеждение, нужно 3 миллиона. Все зависит от того, куда инвестировать. Там, если не знаю, Tinkoff инвестиции, Сбербанк инвестиции, недвижимость, ценные бумаги, золото, наконец, собственно, на Мозги, да, где можно чуть-чуть вложить туда, как бы не, не пожалеть денег. Да, там, или я берусь за крупные проекты, не меньше миллиарда, для меня там не вариант там, меньше. Как правило, это говорят люди, которые в глубоком минусе. А что в итоге? Миллиард состоит из множества маленьких рычаков, которые сливаются в денежный поток. Да, там, рассчитывайте миллиард, да, там ну, это как минимум горизонт планирования, там 5-10-15 лет. Напоминаю, мозг стремится к нахождению в зоне комфорта, когда не нужно там, напрягаться, что-то там подсчитывать. Он будет постоянно всевозможные отговорки вам подкидывать. Там, это неинтересно, ничего в этом нет там еще что-нибудь, главное ничего не делать. Но однажды наступит переломный момент, и для вас это превратится там, в цифровую игру. Вы увидите, что у вас есть, там начинается появляться собственность, увеличивается денежный поток, расходы там снижаются без потери уровня жизни. Вы можете купить квартиру, там перестанете снимать чужое жилье, купите машину, забудьте там о тратах на такси. Задумайтесь о будущем и начните вкладывать там в пенсию, чтобы в старости ни о чем не нуждаться. Скорее всего, кто-то сейчас подумал, а, ну такси там это же выгоднее, чем собственный автомобиль. Да, но собственный автомобиль это лучше, чем когда у вас автомобиля нет, я предлагаю сломать все эти убеждения, посмотреть на вещи с разумной точки зрения, я предлагаю ну, вам финансовую независимость. Хотите переосмыслить и изменить многое ну, в своей жизни, тогда переходите по ссылке под этим видео, она ведет на курс по личным финансам. После прохождения курса вы поймете, в какой финансовой ситуации вы находитесь, какой у вас там баланс, узнаете, как увеличивать цену вашего часа, ну, расширить картину мира однозначно, поймете, сколько сейчас собственности у вас там в цифрах. Да, там, и поставить план удвоения собственности, научиться правильно копить деньги. Надеюсь, у меня получилось разрушить ваши убеждения, если они были. Желаю вам использовать свои финансы грамотно и всегда думать только своей головой. Переходите на мой курс по ссылке в описании. С вами был Николай Ившин. Подписывайся на канал, ставь лайк и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А еще задавай вопросы в комментариях, я обязательно на них отвечу.